Всем привет! И у меня для вас отличные новости. Мы с командой решили посвятить этот месяц новому году и Рождеству, конечно же, в Испании. Поэтому этот месяц вас ждет супер классный контент про Новый год. Поэтому обязательно подписывайтесь. Сегодня мы с вами в целом поговорим про традиции на Рождество. Рождество. И на Новый год Испанцы больше всего Все-таки любят Рождество Для них оно важнее, чем Новый год Но они отмечают все Потому что испанцы отмечают все, что можно И в целом рождественские праздники Они длятся с 25 декабря по 6 января Но что происходит с 6 января Мы с вами говорим попозже Рождество в Испании отмечается с 24 декабря По 25 декабря ну, То есть в ночь Рождество и Новый год Это семейные праздники Мы всегда должны собираться с семью Если не собираешься с семьей, испанцы это рассматривают как эгоизм и говорят, надо всегда эти праздники отмечать вместе, потому что когда мы вместе, мы все разделяем счастье друг друга когда ты один, ты все счастье себе забираешь и, и у тебя мало получается счастья, так нельзя делать. Я предлагаю пробежаться по самым интересным и необычным традициям, потому что в общем картину вы поняли, это семейные праздники, кстати, украшают испанцы город вообще в октябре, начинают украшать квартиру первые выходные декабря. Самая классная традиция, часто компания они дарят своим работникам сеста Денавидат, то есть Рождественскую корзину, туда обычно складывают вино, оливковое масло, э, всякие новогодние сладости, о которых, кстати, мы с снимем вам видео и все, в общем, такое, все, что можно туда засунуть. Иногда эти сеста навидат могут стоить 200 евро, а иногда и 20 евро. То сколько может заплатить. В каждой провинции есть свои традиции на Рождество, но самое классное это в Каталонии. Просто называется Кагатыо. Кагатыо это бревно. Это бревно это всегда ставят глазки, шапочку надевают, накрывают одеялом. И дети до Рождества обязаны это бревно кормить. Кормить, кормить, чтобы, ну там, чем толще станет это бревно, тем больше оно подарков принесет. Но самое интересное, чтобы получить подарки на Рождество, что делают дети? Дети не поют ему песенку, не говорят, ой, пожалуйста, дай мне подарок. Они берут палку и начинают бить это бревно. Знаете, зачем? Чтобы вот чем сильнее ты бьешь это бревно, тем больше оно накакает подарками. Еще одна веселая испанская традиция, это есть виноград под бой курантов. Виноград в Испании это символ богатства, счастья и здоровья, то есть испанцы берут 12 виноградин, даже сейчас продаются уже вот такие коробочки, где там на вот эти разделено прям 12 именно виноградин, если ты хочешь сэкономить, тогда берешь килограмм винограда и 12 сам там их очищаешь, моешь, а вот так тебе это все готовое продается. И они каждый виноградину едят под бой курантов, загадывая желание. вот так, 12 желаний, это же классно. Не все успевают съесть, но я в прошлом году успела, посмотрим, успею ли я в этом году. И очень важно в Новый год надеть красное белье. Вот если ты встречаешь Новый год в красном белье, шикарный год у тебя будет. Поэтому... В испанских магазинах самый классный цвет и самый популярный, который продается, это красный. Поэтому все за красным бельем. И на этом все. В дальнейших видео мы с вами поговорим и про еду, и про рождественские сладости, и про все, про все, про все, все. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и встречаемся в следующем видео.